Всем здорово! с вами Дитр 94, сегодня у нас тест на психику, попробуй не засмеяться челлендж от Павла Айги. Тут написано, правда, кто засмеется или улыбнется, лайк, лучшие топовые приколы. не знаю, попробуем не засмеяться. Что ж, Ты че, ебалутый, что, ли? Ты можешь, Ты че, дурак, что ли? Ты дурачок, что ли? Нет. Ты что делаешь? Ты куда едешь-то, а? а? по встречке едешь Остановись, блядь Ты что, гонишь, что ли? Отъедь туда Нет, не отъедь Давай ключи вытаскивай Остановись, машина останови. Глуши машину да ты сейчас сам себя угробишь. Машину заглуши. Заглуши машину, куда ты едешь? Как ты? Да какая разница как зовут, Саша? Машина да. заглуши, ты сейчас разобьешься. Да. куда ты едешь по стречке. Да. Ты что, это же МКАД? Да я подожди. Остановись. И уехал. Здоровый качок. Попонтовался перед камерой. Не смешно, даже не улыбаюсь. Так. подиаре что-то каком-то. Йо. Да? Не понял, что Давай, Пацаны, потом хватаем за бампер, как выйдет, и держим, чтоб этого не уебать. Давай! Два, три! И, э Держим! Держим! Держим! Давай! Держим! Иго! Сейчас улетят, да? Да ну нахуй! Да, фига деревья не Видимо, путь прошел. Куча мало какая-то, Vamos ver agora o И правила обратно. Операционная Ваш значит, человек мастер своего дела Конечная стадия Операции По позволению ежа и Две ежа? Отвода. Последние сантиметры. Будем смотреть, как эта тварь неблагодарная ускакивает из плена. Или может, благодарная тварь? О, все. достали. Ура! Случилось чудо. Вот, вот портрет нашего спасённого. The rail slide. Oh wow, that one's sticky. The gold metal. Oh! Да, в самом конце. Аааа! Воносы! <laughs> Доигрался. Браво. Я сейчас честно продержался. Я а сам по лайги не не вы. Да, надеюсь вам понравился этот челлендж. По -по Понравилась моя реакция. Если понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки в группу вконтакте, заодно подписываться на пол лайки, если этот набор роликов. И давайте до следующего видео.